Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Советская ПТ-шка 10 уровня, объект 268, карта Ласвиль, игрок СВУЗИ. Из противников пока засветился только ЕБР-105, где все остальные. ну Вот показался еще один светляк т ЛТ. Сразу почти на пол столба получает. И уходит из засвета. Идет вторая минута, счет 0-0. Ну вот, размочили противники счет. Уничтожают артиллерию. Причем супер конь. Где как? Это где так неудачно арта заняла позицию, что ее тяжелый танк уничтожает в начале боя. Ну, это выстрел на удачу. Там с определенной долей вероятности, конечно, стоят ПТшки. Ну, об этом узнать можно только уже посмотрев итоги боя, попал ты в кого-нибудь вот так или нет. Не знаю, тоже, в принципе, иногда так делаю, но с каждым выстрелом жаба, душ. даже обычными снарядами стрелять. Ну, нет, все равно иногда постреливаешь по кустам, где, предполагаемо, засел противник. Неплохо, 753 получает СТРВ. Есть возможность еще разок. Нет, уходит из-за света. Нет, тут же появляется и получает в догоночку еще один снаряд на 700 с лишним. Так, счет тем временем размочили. СТРВшку эту как раз добивают. А противники, я смотрю, бросили правый фланг. Там уже союзные вон силы к базе подбираются практически. Ну, кстати, иногда это очень большая ошибка игроков когда они вот так да, на фланг противники не приехали они летят вперед думают ну все победа на носу а там оказывается каких да, несколько птшек засели в кустах около базы и потом все спокойно встречают и вся эта атакующая братья отправляется в ангар там он уже фош полетел по кишке Удачно опять здесь Поторопился 268 конечно Не удалось попасть по тесту ЛТ А счет уже 2-4, тут слева зато все плохо и, и справа пока что Там непонятно что Счет уже 2-5 Ну и в этой ситуации, да, даже вот на правом фланге противник оказывается в более выгодном положении, потому что там у него позиции гораздо удобнее. Вот где стоит особенно Т110Е5, там можно спокойно прятать корпус, играть от башни, попробовать оттуда его выкурить. Да, у него есть там гигантский лючок этот, нет, комбашенка точнее. Но со средней даже дистанции далеко не всегда удается в нее попасть. Счет 4-6... И первого противника в этом бою уничтожает 268 урон. Уже, кстати, 4000. А противники лезут и лезут. Их еще очень много. ЕБР с поджогом. И, по-видимому, у него нет с собой огнетушителя. Догорит? Нет, наверное, наверное, не догорит. Сейчас, по-моему, будет минус фош. А. Второй уничтоженный. Ну и справа, как и предполагалось, уже... У противников преимущество. И справа, и слева. Там вон два союзных тяжа отступили. Но прочности у них осталось там. Ну, 60 ТП чуть больше, половина. А кто там второй-то? Т-57 хеви, тот. Тот шотный. Вот еще минус один союзник. Некоторые не могут остановиться вовремя, идя вот так в атаку. Уж, да, типа если я полетел, то еду до последнего. Четвертого уничтожает 268-й. Счет 8-10. Не такой страшный. О, что же успел союзный отступить, который по центру помчался, но прочность у него осталась, конечно. О, поезд едет. Я раньше внимания не обращал. Первый раз вижу, что здесь ездит поезда. А, но ну, это где-то за, за краем карта, наверное. А что, прикольно, если бы на, на карте, да, была вот такая интер интерактивность, так сказать. У нас же есть карты, где железные дороги присутствуют. Так, счет 10-12. Там хоп. стоишь на рельсах, все спокойно кого-нибудь выцеливаешь, тут приезжает поезд, и таранят тебя. И... С одной стороны, было бы забавно, а с другой стороны, конечно, это могло бы раздражать. Ну, в определенные моменты, да. Не, ну там был бы какие-нибудь предупреждающие сигналы, не успел свалить, сам виноват, да, там поезд, к примеру, мог бы гудеть. 13 Т-50 Хеви там сидит. Сидел. Да, приехал 140-й и... Хэвика нету. Наверное. Расслабился там, сидит уже 5 минут, никого нету. И не смог вовремя среагировать. 268-го еще полный запас прочности. Практически, ну, чуть меньше, если посмотреть, чем у, у всей вражеской команды вместе взятой. Если вот на эти по полоски прочности сверху. ну Для 268-го как минимум 4 противника на один выстрел. Кроме 114 СП-2, тот, тот на парочку выстрелов. Ну что, кто первый решится поехать попробовать захватить базу? Да, вот так вот, говоришь. На парочку выстрелов, а снаряд попадает в гуслю без урона. Еще и арта сюда приехала. Все в сборе почти что одной еще арты не хватает. Шестой уничтоженный. Вон он, 140-й. Нормально, 268-й сам светит, сам стреляет, еще и при этом в засвет не попадает. Наверное, маскировку, будет здоров, прокачивай. Чего 140-й делает? Туда-сюда, маячит перед носом. Уже второй шанс опускает 268-й, чтобы его уничтожить. Да, маскировку 268-го, я думаю, прокачано неплохо. Вот, полетели снаряды от 140-го. Бабаха. Бабаха уехала не вовремя. Седьмой уничтоженный. Что ж, еще три противника. Чемодан. Вот 268-й еще и танканул один снаряд. И Бабаха, конечно, произвела тоже неудачный выстрел в Гуслю без урона. Находятся обязательно союзники, да, пишут. Тащи. А ты где был? Так, до конца боя остается 4 минуты 10 секунд. Не, ну это удачно так получилось, обнаружить арту сразу. А 140-й никуда и не собирался, он стоит на захвате. Полторы минуты у 268-го есть на то, чтобы вернуться к базе. И не дать... Сделать грязное дело 140-ому У них и так был шанс На победу, да, огромный Они оставались пятером против одного И ничего не смогли сделать Даже половину прочности не сняли У 268-го, ну почти Да, там плюс-минус небольшой Ну, 140-й сейчас стоит на захвате, на открытой местности. У него там здоровья очень мало. 268-му, я думаю, особо не стоит бояться. Спокойно в наглую выкатываешься, добираешься. 20 секунд до конца. Единственное, что шансов на перезарядку не будет. Надо использовать, да, с одного снаряда сделать дело. Ну, 268-й ты...